Такая грязца, которую мы накидаем на холст по траектории вертикали. Причем там, где у нас будет голубой оттенок, мы сделаем следующим образом. Мы краску распределим. Часть краски уйдет в тряпку, часть останется на холсте и будет вот такая терятина, которая по отношению к голубому тоже будет теплой.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 видите, ну, фактически не нужно хлопотать о точности рисунка потому что все наглядно все видно все точно и даже то что удается работать с одного маска, то есть не не, не создавать поиск места нахождения предметов тоже это дает свою красивость в письме Вот взял, например, голубой чуть-чуть тронул в одном месте, где это было уместно совсем а оказалось, что и в других местах хочет появиться но пока не, не тронул, непонятно, и не о нем как бы думаешь, а как тронул, оказалось, что можно и там, и сам наголубить. Здесь прямо эту границу можно густой, густой краской инкрустировать. Как вы сами понимаете, можно этот букет составить, имея только треть подобных цветочков. Ну, допустим, иметь главный цветок, несколько выразительных тоже. Все остальное можно добрать в интернете. Дополняя их, расставляя их. И плюс какой-то иметь красивый вазончик. Я уже закупил несколько вазончиков. Сейчас только будет лето. Мы, конечно, пособираем цветочки. Так, сложный будет элемент, эта розочка, может быть, немножко даже фактурка, вот. вот так вот погрыз фактурку чуть-чуть, теперь пишем. Тут розовый, даже с черным можно задействовать вот в этих темнотах. Густота краски дала. Вот если можно близко показать, mm -hmm. что дала гус густота. Тухлости зеленого, как вот здесь, например, тоже, я напоминаю, что это все время, допустим, зелень с краснотой. И либо это изумрудная, либо это даже бирюзовая. И... Допустим, с краснотой. Английской. И даже розовой. Так. Ну, буду считать, что можно остановиться. становиться тяжело ну, я рад за тех кто досидел со мной до конца все что я хотел сказать в течение вырисовывания я проговорил Ну, желаю и вам подобных картин